Проблемы с источником. Что случилось? Бунт. Феттл перехватил управление прототипами. Господи... Пока еще можно все исправить без лишнего шума, но время уходит. Ну, ладно, я понял. Мне нужно кое-кому позвонить. Это Пакстон Феттл. Он ключ ко всему. Устранив его, мы получим контроль над ситуацией. Проголодался, гад. Похоже, он не просто питается. Он действует по плану, и у него есть цель. Набить себе брюха? Откуда он взялся? Из лаборатории Армахем Технолоджи. Они делали секретный проект для армии. Солдаты-клоны, подчиненные командиру-телепату. Фэтл был одним из таких командиров. Но это же не серьезно. Нам никто не поверит. Солдаты-клоны. Да, целый батальон, обученный и вооруженный. Батальон? И что мы будем делать с тысячей суперсолдат? Ничего, как я уже говорил, нам достаточно устранить Феттала. Одним из основных требований программы была безопасность командиров. Феттал не сражается вместе с солдатами, он управляет ими на расстоянии. Значит, у нас есть шанс захватить его в одиночку. Как мы его найдем? В Армахеме ему в голову вшили передатчик, который выведет нас прямо к нему. И то, слава богу. По крайней мере, я на это надеюсь. Ну что, приятель, готов поработать? Что? Что? Ты собираешься отправить его? Ты спятил он у нас всего неделю. Вы видели, что он вытворял на тренировке? У него фантастическая реакция. Да мне-то что? Это тебе решать. Верно подмечено. Не бойся. Все будет хорошо. Задел. Каковы твои первые воспоминания? НЕТ! Куда вы его дели? Ты станешь Фэтл в заброшенном здании прямо по курсу. Спутниковая разведка ничего не выявила. Но это не значит, что можно расслабляться. Янковский готов? Окей, okay, начали. Парень, где тебе носила? Ищи обходной путь. Идем. Готов? Прием. Да. Родился здесь, в этом месте. Я был Джим, быстрее сюда. Похоже мы опоздали. Одни объедки. Источник сигнала совсем рядом, он должен быть где-то здесь. Я подожду, Джин, ты иди на разведку. Чарльз Хабигер Я его помню Но моя ли это память Или ее Это не имеет значения Он заслужил смерти Они все заслужили смерти Ответьте, прием Что происходит? Я потерял сигнал от Пэттала Котяра, это мама-кошка. Надеюсь, вы свободны? У нас проблемы в порту. Что за проблемы? Мы видели солдат, которых вы ищете, но нам приказано не вступать в бой, пока вы не оцените ситуацию. Ясно. Мы выслали за вами двух птичек. Встречайте! Ждем. Что скажешь о она... Ха, так быстро. Нашу чего? Начинается самое интересное. Идите без меня. Я немного задержусь. Это ребята из Шея. Они прикомандированы к нам на время операции и пойдут первыми. Их задача выяснить природу угрозы наше прикрытием спины. В бой не вступать. Запомните, нам противостоят необычные люди. Группа 1 заходит с юго-запада, группа 2 с севера. По окончании операции встречаемся и ждем дальнейших указаний. Окей, поконим. Начнем по -тиху. Мама кошка говорит, птичка высадка окончена. Вас понял. Глянуйте в точку один. Раз уж ты идешь первым, попробуй открыть ворота. Я отправил бы туда одного из своих, но боюсь, тут нужен специалист. Отлично. Возвращайся. Чёрт, что это было? Туда! Берись! Птичка, наложите обстановку. Прием. Птичка, прием. Связь пропадает. Если слышишь меня, ищи Янковский. Повторяю, ищи Янковский. What was that? 7. Эхо не отвечает. Эхо-7 командиру, сходите разобраться. Отставить. один Против... Ответьте! Нужна помощь! Сообщение. Алло, это Чет из бухгалтерии. Что у вас там за шум такой ужасный? Или это не у вас? Что вообще происходит? Сообщение. Кто здесь? Кто здесь? Кто здесь? Он жив! Врача? Кажется, он не ранен. Хотя не понимаю, как он вообще выжил. Об этом потом. Мы засекли Фэтэла. Источник сигнала там, неподалеку. Надо накрыть его и побыстрее! Джин, ищи Янковский. По моим данным, он еще жив. Но ты же не отправишь его одного. Это безумие. Он сам о себе позаботится, а теперь бегом!